Всем снова здорово, Это новое видео с игры с Яндекса, потому что их смотрят, да. И называется игра Мастер Переписок. Мы будем играть с вами, ну, за девушку. Она должна у бати, я так понял, это эту игру. Она должна у Бати отпроситься. Тому чтобы эм, батя разрешил ей остаться у подруги. То есть. аля у парня. Разыграй папу. Первым делом, пап, пап, что? Эм, я удалил твой аккаунт с Как? Эм, я случайно или мам просила? Я, сейчас, на самом деле, пап, я удалил твой аккаунт с Англ. как? Я случайно это неправда почему я прямо сейчас в них играю Эээ, блин как тогда ладно так тут буду тут такое дело какое что эм... У меня чили школы вот это вот надо такое за что Спалили са Сашку дишкой. Я украла пиццу в буфете. Ну, это такое. Мы мы тебя плохо кормим. Розгруш. Ха. Не пугай так. Ха -ха -ха. Я бы так на самом-то деле... Тут такое дело. Что случилось? Меня исключили школы. За что? Я украл пиццу в буфете. Мы тебе плохо кормим. Розыгрыш. Не пугает так больше. Хов. Дому понравится. Да. Первый уровень пройдено. Папу разграли. Победа... Плюс 10, можем мне умножить на 3 или еще раз от 30. Ну, это, наверное, за эти настоящие нормальные деньги. Короче, ребята, продолжаем разыгрывать папу в мастере переписок. Вам очень сильно понрав... Ну, не знаю, как насчет меня, но вам понрав... Ярик, что подарить тебе... На Новый Год что Глеб будем дарить? А что он любит? Потому что может ничего, это будет очень быстро такой. В доту играть. И в танки. О! Давай мы девушку найдем.